Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН и сейчас я хочу поделиться с вами информацией, каким образом я победил ошибку, которую увидели на превью и которую вы видите сейчас у себя на экране. Короче говоря, ребят, сегодня утром у меня утро началось с паники, я попытался зайти в свои аккаунты и так получилось, что... Только в один из них, вообще по непонятной для меня причине, я смог абсолютно спокойно зайти, ровно так, как заходил вчера несколько раз. Но, слава богу, первое, почему я перекрестился, потому что это была основа и уже мне стало немножко легче. Но все это остальные аккаунты совсем наработанным, заработанным, сэкономленным. И открытым отдавать, конечно, не хотелось. но и отпускать на ветер тоже. Короче говоря, ребят, смотрите. Сейчас вы у себя на экране видите то сообщение, которое выпало мне. А именно, когда я попытался зайти к себе в аккаунт. Причем вне зависимости от того, а, в, там, какой регион я себе выбирал, у меня выдавалась ошибка. Этот аккаунт ожидает удаления. Процесс удаления можно отменить в личном кабинете. Но, понятное дело, как послушный мальчик, первое, что я сделал, нажал на личный кабинет. При переходе на страницу Wargaming меня ожидало новое сообщение, что я могу восстановить свой аккаунт, это не есть абсолютно никакой проблемой, но таким образом я подтверждаю свое согласие на всех условиях перейти на Лесту. А Отступление коротенькое. Дело в том, что как только было объявление о том, что можно начинать переход с СНГ на евро либо на ру-сервер, я выбрал для себя евро и по всем своим аккаунтам прошел процедуру переноса. И что самое парадоксальное, что в дальнейшем я вполне спокойно играл на Европе. У меня в настройках, когда я заходил в личный свой кабинет э, в аккаунт в игре, у меня показывался флажок Евросоюза. Короче говоря, ребят, все аккаунты были на Европе. Понятное дело, что переходить на Лесту, как бы, имея изначально план перейти на Европу, ну, у меня такого желания не было. Соответственно, начал копошиться. Полезной информации для себя я не нашел в интернете, начал методом проб и ошибок. И у меня получилось, ребят, следующим образом. Заранее скажу, ребят, те, кто знает этот способ, пожалуйста, не бросайтесь фекалиями в комментариях. К те, кому не надо это, пожалуйста, тоже этим не занимайтесь. Это видео исключительно для тех, у кого действительно есть такая проблема. И это один из способов решения. Что я сделал? Первое. Во время того, как э, выпадает ошибка, первое и основное, сверху над этим сообщением попытайтесь поменять сверху регион. Как вы видите на моей фотке, я запринскринил, когда у меня еще стоит выбран СНГ. Попытайтесь выбрать Европу и перезайти. Возможно вам это поможет Ребят, мне не помогло, говорю сразу Поэтому сразу переходим ко второму способу Второй способ, ну, немножечко более кардинальный Но после этого я зашел во все свои аккаунты Удаляете через настройки компьютера Внимание, не просто э, в, в там Отдельно Wargaming э, Game Center Отдельно WG э, Я имею в виду отдельно Blitz э, И так далее Я пробовал, я удалил отдельно Варгейминг переустановил, у меня ничего не получилось. Я установил в вот Blitz, попытался зайти, ничего не вышло. Короче говоря, что я сделал? Я через свойства компьютера зашел, в моем случае программы и компоненты, и через... Удаление программ правильное, да, то есть через настройки компьютера, э, вот через программы и компоненты, выбрал сначала удалить полностью все компоненты Wargaming Game Center, а именно у меня были установлены обычные танки э, World of Tanks, сначала снес их, снес World of Tanks Blitz, и только после этого, когда у меня программа полностью все поудаляла, я удалил корневые каталоги игры, которые были созданы в моем случае в папке Games на моем одном из э, дисков. В моем случае диск D. После удаления этого я удалил Wargaming Game Center. И когда полностью все удаление произошло, заново зашел в инете, нашел Wargaming Game Center, скачал его, установил и через Wargaming Game Center в предложенных вариантах игр установил себе World of Tanks Blitz. После установки World of Tanks Blitz я прописал свои аккаунты, подобавлял их и при добавлении ребят обязательно не забывайте сверху, там где есть слева клавиша видите войти, с правой стороны сейчас у меня светится как я говорил СНГ на принскрине. Выбирайте Европу, если соответственно ваши аккаунты на Европу переносились. После вот этих вот всех манипуляций у меня слава богу все заработало, у меня на месте вся моя голда, у меня на месте все что я зарабатывал, я ровным счетом ничего не потерял, чего и вам желаю. Я безумно надеюсь на то, что мое видео поможет хоть кому-нибудь из вас э, победить проблему отсутствие возможности входа и соответственно ни в коем случае ребят не нажимайте кнопку восстановления аккаунта если вы перебрасывали его на европу вы таким образом как я понимаю убиваете свой аккаунт и у вас на лесте будет который вы не доберетесь если вы на европу переходили если вы не в регионах россии либо беларуси ребят если вы переходили на европу соответственно не соглашайтесь на это предложение просто переустановите так как я сказал и и у вас, я надеюсь, я очень буду ждать ваших комментариев позитивных, что у вас все вышло. И очень надеюсь, что так оно и будет. На данный момент у меня все. Если вас интересует полезная информация, честные обзоры, ну и в виде благодарности за данное видео, если я вам смог помочь, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте колокольчик, не пропускайте мои новые видосы, новые обзоры, новые новости, короче говоря, все, что я буду выпускать, я стараюсь ради вас. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.